Ну что вы там троем делаете? Мама, давай я покажу, как я пищала. Что сделала? Пищалка. Морковь грузите все втроём? Мама, давай Дядя... О, еще керётся. Мама. Мама! Сейчас, сейчас покажем. Подожди. Мама. Дарину покажу. С Алинкой. Смотри, что-то они разбираются. Что делаем, девчонки? Морковку грузим, плов будем готовить, да? Плов, холодец. Мама, я помогу? Что помочь-то там? там Плов-то ничего не надо делать. Я Завтра хочу... пирожки будем делать. Нет. Мама, я хочу готовить. Ты сказал, что будем готовить. Давай, лук дам крошить. Давай. Сейчас мы будешь крошить. Хорошо? Все, договорились. Еще у нас утро. Я пока на кухне приборку делала. Ленарка хочет свое это, искусство показать. Вот она у нас пишет циферки. Я ей написала. Она. Вот это она начала первый лист писать неправильно. Я ей исправила. И она вот здесь начала писать. Ну, у меня очень такие Ну ничего, ничего, научится. Не научится. Все так писали первое время. Что думаешь? Мы не писали так. А что у вас беспорядок здесь? Вот еще. А что у меня котяр здесь лазил, что ли? Ну, еще. Вот еще. У меня кот начал запрыгивать мама, сюда. Мама. Мама, да, смотри, мама. цветы мне выдрал. Покажи. Паразит. Смотри, что делает. Да, все, он мусорил. Мама, месите а, еще. Ладно, давай Только я что? это. чудо Вот Сокуренты еще. Ленты вылазят. Вот красивый. еще. А, он утром вот здесь еще. бегал. Даринка даже испугалась. Вот так, еще, мама. Все, молодец. Давай, маме, работать надо. И Ты же лухой хочешь? хочешь крошить. надо приготовить тебя. Ладно, еще у меня посинету. Угу, Помесите не... еще. Это кто? Это, это такая Это медвежонок. Это, это панда. Панда. Это, да. это лицо, это ж... попа. Это умынкась. Кто? Это умынгась. Что такое манграш? Мандраж? Это умынгащика такая. А игра такая. А что Понятно. это мама? Че, тигра лазил вон здесь? Смотри. Цветы мне повыдергивают. Вот это, это перец там садила. Перец. А думаю, сядь, это мама, мама поразительно. Кыша, что ты, так, сегодня у нас будет плохо. Я надеваю дядницу. Газ промыла и опять у меня все выбежал подъем. Еще варю холодец. Холодец из полголовы. И там голень. Ну, короче, вот так вот. ловушку кинула, она будет кипеть у нас. До вечера пускай кипит, чтобы мясо прям мягкое было. Андрей <как> накрошил мне морковку, лук, ну что-то мало. Ладно, дети больно, лук-то не любят. Мясо вытащилось в морозилке. Короче, варим, варим, парим, варим, парим. Сейчас будем зажаривать наше мясо в магазин, купила хлеба, муки, думаю хироги сделать. Затем печенье взяла, чаем пить, крекер и чербек. чербек. Мы очень любим, так как с орешками. мы вообще орехи любим. Любые орехи. Ну что, друзья, давайте посмотрим, как у нас продвигаются дела. Наши варки мясо разваривается нормально очистила чесночка так что будет у нас холодец разделяется отлично очень хорошо ну, а ну пускай варится еще подольше вот все-таки, вот сколько чеснока начистила. Мелочь, которая была, все начистила. Это святая вода. Дети пьют. Мне нравится. Они любят. И все-таки я сделала лук. Я нашинковала с томатом. Да чем можно, да? То есть томатная паста или лечо. Или с помидорами. Конечно, с помидорами очень вкусно. Вот. Ну, так как не сезон, мы добавляем томатную пасту. Посолила. И вот она у меня... А, сок дает это мы будем с пловом кушать мне он очень нравится дополняет плов отлично и вкус и все как раз Мама, сиди, эфир. сейчас так, давайте проверим Там, наш это. плов Плох. воды не надо добавлять отлично хороший пловец там еще есть. И вот это распарится. Она будет рассыпчатой. Вот так вот. Ну, еще минут 15. И потом пропарится. И можно кушать Все. Ну вот, лов у нас готов. мясо Мама... пострело. Динара, мясо не буду говорить. Что? ты, что я, я, я буду сисеть лук. Ну, уже все, вот лук, видишь? Ты не смогла бы плакать, Нишила. А? Так, друзья, ну вот. Разгорела я мясо, нормально все уже посмотрела. Оно отходит хорошо. И, думаю, выкидет бульон на холодец мне не останется. Вот, в принципе. Сейчас пусть остынет чуток мясо. А добавлять э, свежую воду не хочу, потому что вот этот сам бульон он должен быть наваристый, тем более на холодец. Вот и я его пропущу через сито, чтобы кости все остались там. Вот видите, кости, нам они не нужны. Ну все, пусть остынет, потому что она горячая еще очень даже сильно. И начну ощущать от Ну вот мой холодец закончен. Все, теперь ага, чеснок накрошила. Чеснока, конечно, много начистила, но ничего страшного, мы его скушаем. И все. Теперь оно у нас застыть должно. Кто плакает У нас в платьишке, в красненьком. Мама чай хочешь попить? У мамы голова болит, уже устала. Вот, все. смотри, братка, смотри, как видишь? Показывай. Давид, покажи. И куша. Давит, покажи. так. Тут Всем привет, кошелька. Так... Вот у нас такие, да? Ай, ай, ай, ты все меня это пьешь? у у у у у Амина, всем привет. Ну, Амина, Ты <соценно> там, там снимаешься, там без курянок, еще утро только наступило. Я, ну, вот Дмитрий, да, вот Дмитрий, вот папа. вот Дмитрий, вот Дмитрий, вот Дмитрий, вот Дмитрий, вот Дмитрий, вот Дмитрий, вот Дмитрий, вот вот вот вот вот Дедушка коси чем привет. Что сказать, то Всем пивет, всем привет. Всем привет, всем привет. Всем привет. Папа... Ой. Дедушка, дедушка, пьет. дедушка пьет кофе. Да, в дорогу собрался дедушка. И, И еще да, мама, пирожки да. будут не да. уезжай. Пирожки потом приеду дедушка. кушать. Мама будет пить, я, пирожки ты а папа пока сидит. Бабушка тоже пирожки делала. Вот Амина у нас идет. А вот она что-ли любит. Наша рыпачка Так, с маму покажу тоже. Вот у нас мама. Вот на видите. Комментирует видео, да, ваше вчерашнее. Да. Три, а вопрос. после Пока Вот... два у меня вот так вот. Вот у Вот у и там... И Папа... Смотри, папа. Так. руку там же... Да. Там еще он еще он там. Вот. Вот. вот. А А где они? Я их еще Кафу Кафу, посмотри. Да, еще. Все, дарим, пока. <связывается> вот. Ты, ты надо. Ты на, Ты надо. Ты на. Я не знаю. Вот тут да, тоже. И вот этот там такое? Что вот. там такое? такое? Что вот мы пьячки, это сейчас под мамой, с мамой. И вот, вот мы же готовим. И вот вы, И вот здесь у нас, здесь у нас. Расскажите, какие-то носить? Да. Это надо было своровать по-моему. не было. Штанка, че. Я, молодой, че. я в волную борьбу ходил и там в своей комнате занимался. На штанга была, гербели были. На соревнования готов. И ходил на ноги шесть. Потом на тренировке и потом приходил. Кросс делал, да, гербели. Я обратно бежал. ты? Я не занимаюсь. Вот я, тут я мышцы-то появился. Весна? Весна? Короче, весной появится лопату и через этой лопата не поппер, вот тогда вот тогда мышцы это будут. Лопата давай, давай поппер, вот мышцы вырастут. Как у меня? Да. <связь> <связь> у тебя. Так же. Крова перить ножовкой. Вот папа и Давид. Вот так я ладусь. Папа, то Света сказал, Всех снимает, она ходит. <свят>. И вот. Мама, все вас из видит. как мы тут коляк малякаем Да спешишь. Ладно, иди. <свят> Выключи поток всем пока с вами было к семьи кущели саму таси